Более 40 человек пострадали из-за пожара на борту лайнера в аэропорту китайского Чунцина. 113 пассажиров и 9 членов экипажа эвакуировали. Их доставили в больницу и оказали необходимую помощь. ЧП случилось в четверг утром, когда лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.